Сегодня мы будем строить любые механизмы, но количество блоков будет ограничено. В первом раунде это будет всего лишь 10 блоков, во втором уже 100, и в третьем уже 1000 блоков. Ну и посмотрим, кто из вас лучше всех умеет строить механизмы. И вообще интересно посмотреть, какие механизмы будут из 10 блоков. Ну что, готовы строить? Да. Поехали. строить. А, что строить, что строить. Механизмы из <с> 10 блоков. Можете строить а. сколько хотите у вас время бесконечное. Как я понял, вы уже все закончили, да? Здесь я вижу подъемный кран. Это не знаю что это, но это тоже есть. Тут есть тыква. Да, <таспросы> это. Давай начнем тогда с твоей тыквы, потому что она очень странная. Садись в курт... О, все. И что же тут делать? <таспросы> Нажимай на F, просто один раз нажми. Нажал. Сейчас будет. <гас> я летаю. Вау, Валт... ты. Я сел на звездочку, полетел, и еще при этом одел голову тыквы, Блин, вообще. Это так странно. Это тыква лед, наверное. Тыква звезда Ну что, давайте оценивать эту. Пишем оценки в чате. 37 из 50 получает твоя построечка. Давайте теперь посмотрим вот этот кран. О, я сел в кран. Ух, стал, строим материалом. Ух, хочешь карусельку? Давай. А, нет, не надо. Не надо. Нет. Не надо. Ну хватит. Стой! Агуша! Стой, сделай потише. Ой-ой-ой. О, да я так прикольно кручусь, кого-то каруселька. Выпинает такой кран, который шар, и этим шаром ломают здание. Согласен, только тут вместо шара я почему-то. Давайте оценим это тоже. У Он тебя, в уша 37 баллов. Как его у этой дыковки. Прикольное совпадение. Да? Опа. Help и зэк стоит. О, что это? А, это каруселька для Зека. Велос... Давайте тоже оценим. Здесь у нас 28 баллов. Ой, а это что? Это... Это, это, это Кэс все. Это С4. Бомба, Саш, как а где кнопка, ой. Не успели. Здесь у нас 30 баллов, вроде крутая бомба. О, а здесь -то? тоже что-то на таймерах, да, похоже. Только тут не бомба взрывается, тут салюты, салюты. Включаем, загорается лампочка. И все. Это я ничего не понял вообще. Здесь у нас 25 тогда. Это просто таймер а, и лампочки. Это даже не механизм, это просто. Ну это таймер. пока 10 блоков, поэтому здесь так. У меня тут вообще лифт на колесиках. Коробка какая-то. коробка И осталась последняя постройка вот эта. Я даже не знаю, что это, какой-то квадрат и палка. Лифт. Какой лифт? Лифт так выглядит. Все, поехали. Во, мы поехали. На удивление этот лифт даже может ехать. Ой, мы сейчас упадем. Нет, нет. Лифт не выдерживает. Нет, мы упали. Нормально, нормально, поднимаемся, поднимаемся. Мы доедем до конца вообще. Ух, нажми на кнопку. Нажми на кнопку. Быстро ускорились мы доехали до конца нет все мы падаем я лифт разбился этот лифт получает 37 баллов да уж интересно здесь у нас 37 много? баллов здесь у нас 37 баллов и здесь у нас тоже 37 баллов совпадение просто это все теория заговора какая то уже так ладно давайте тогда сейчас все убираем и сейчас у нас будут механизмы из 100 блоков там Ой, можно стой. я думаю построить что-нибудь ну поинтереснее я можете стой. начинать делать ваши механизмы из 100 блоков. Вы уже больше 30 минут строите. Вы закончили? Я, да. Агуша? Это кран. Маленький такой, этот, кабинка с клешнёй. Чего? Вот, видишь, что-то? Да. Стоп, Привет. ты сделал кран? С клешней? Да. Я стал... Подключней, страшно. Она схватает. Потом туда уйдем. Ой. Шарниры, клешня. поршни, сервоприводы. Короче, много чего mm -hmm. есть. Так, лишня, кабина. Mm -hmm. Давайте это все оценим. Этого крана 40. 8 очков из 50. Это круто. Ну, я нужен. Так, теперь идемте сюда. Это лифт, который он не остановится никогда. Как твой прошлый лифт, вот да? Если бы... Не выдерживает. Нет. А, давай проверим. Это что? Это кабиночка. Как? А, чтобы мы в кабине будем ехать, прикольно. О, что-то буст. Ой, ей катается все. Мы высоко. И сколько мы так еще будем ехать? А максимальной скорости минут 5. В смысле, минут 5. Я же супа дужу. Ой, что вы так пересетеся? <гас> Залом! Поехали! Э! Убери блок! Убрал. Все, ну, прям... блок. ну убери блок! <дибоки>. Ой! уберите блоки! Ой! Это почки. Садись, свалить. всего коллизию просто. Не обязан. Ой. а мы так не сможем ехать. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, я починю. Все, я едем. И сколько так ехать, я узнаю. Мать там у вас, как мы будем ехать, Не обязан. Ой. Включи-ка пвп, ватрушка, реально очень надо. Ну ладно. По вашему велению, по вашему хотению. Кто произошло? лифт выдержал один взрыв, а второй тоже. Ну! Понятно, бесмертно. Ой-ой-ой. Уберите шифт! О, нет нет он не, выдержал, он не выдержал не выдержал что с поршнем? короче мы до конца не смогли доехать но лифт крутой то что он эпично упал надо плюс 2 балла делать. я не знаю почему но мне кажется то, что прошлый лифт был лучше ой ой ой это, это, а, что это я было? нечаянно вообще да, я да, вообще да. так не да, хотел да, нечаянно. я не хотел чтобы так было вообще, честно. 40 баллов ну ладно. Не кот что это? А это сейчас. О, танцевать может быть прикольным. Это очень странно выглядит. Ну сам Нубик был конечно прикольный, но танцевал он как-то. Ты набрал 27 баллов. Вот смотри, ватушка, у тебя какой-то небезопасный диск который нас всех бьет. А вот это смотри прям. Прям приятно, как смотреть на этот чудесный Почему? Ты видишь то, что он крутится, как не знаю что. Мой лифт круче. Сейчас узнаем. У вас будет всех болеть голова. Мне этот лифт нравится, потому что он крутится. Если бы он в реальной жизни так же крутится. Смотрите, тебя бы уже вырвало. Это нереальная жизнь. Я упал. Мне повезло, что я выпрыгнул из лифта, потому что я выжил. Этот лифт набрал 42 балла. Ладно, вот такие у вас механизмы получились из ста блоков. Давайте теперь вы построите механизмы из тысячи блоков. Там уже давно что-то интересное. Думаю, получится прям такое. Латрушка <музыка> построил компьютер. Это это, это хорошо. Нажимаем Так, здесь есть YouTube, Майнкрафт, Roblox и геометрии Dash. Dash. Как это называется, не знаю. Нажимаем на YouTube. Простите, но но youtube больше нет, его съел за кошмар просто. Зайдем в Майнкрафт, нету интернета. В Майнкрафт же вроде без интернета можно сказать. Ну ладно. А в Roblox нету интернета. Серьезно? А, вот, нажимаем на интернет. У тебя разве есть роутер? Э, нету, наверное. Сейчас посмотрим. Ну, тут только мышка, компьютер. А роутера я нигде не вижу, он даже под компьютером нет. Ладно. А как играть в эту игру? А, я понял, надо кликать на экран. Оп, оп, оп. Это типа геометрия даже, да? по я прыгнул. Я смог, я победил, а нет, тут я врезался куда-то. Мда уж, мне кажется, этот компьютер не самый новый и не самый крутой. Такое чувство, что он сейчас сгорит вообще. Даже геометрия даже... ой, не тянет. Где компьютер? Только мышка осталась. Был компьютер, нет компьютера. Давайте его тоже оценим. Что происходит? Компьютер плывает. Сейчас что будет. Вот этот ноутбук ватрушки получает 44 балла. Посмотрим, потом соединение, ну, Это, Это здесь связки подойдет, что. механизмов. Во-первых, у меня есть начальная комната, которая должна была бить э, на первом этаже со скричем, который упал. Ну ладно. Моя картина уже. Да, да, да. Серебряной кнопкой. Поедем в лифте. Ой, в лифте уже честно как-то стало. Ну ладно, давай. Сейчас поедем вверх. Поедем. А! О, вы приехали. Нет, уехали. Ну, стойте. Сейчас, погоди. Cognitive... Зачем ставить колеса, поршни, вот это все, что ты сделал, когда можно было поставить вот так поршень, и он бы подымал бы твой лёг и опускал. Это слишком упрощает жизнь таким, как мне. И поэтому надо париться над вот таким огромным механизмом, да? Да, да. Не понимаю. Я сейчас поеду вверх. Всем удачи, всем пока. Ой, нет. я забыл. Лифт реально работает. Я не понимаю, как эти колеса крутятся, чтобы лифт работал. Но это работает. Это хорошо. Давайте оценим этот огромный труд в 10. 46 баллов. И что это за механизм такой? Здесь очень страшная лестница. Все, мы поднялись наверх. Тут вы должны взрывать. И как нам взорвать эту стену? Ой. Да, логично. Зэк! Что за пропали все разработчики. Мы должны их освободить. Да, мы их должны освободить. Э, вы что делаете ладно бедный зэк тут О, есть кнопка ой дверь. ой тут шипы а что если я на них прыгнул будет больно я вулам дверь Пусть здесь есть много кнопок вот это Пошли. механизмы кнопочки а, а она сейчас убьет ой. странная ловушка ну ладно ох, мы его спасли это больше похоже на какой то дом с ловушками или подвал с ловушками у тебя 42 балла я лифт, который реагирует на игрока. Чего? Прикол в том, что ты в нем будешь ехать, смотри. Лифт берет тебя и отбрасывает. А если лифт будет ехать один, он едет нормально. Что за магия? А почему он меня боится? Даже если ты залезешь на лифт, он будет ехать нормально. Только именно когда ты внутрь залазишь, тебя выкидывает. Точнее, что за пробуется. магия? Дай-ка еще раз провери. Я нажимаю на рычаг, да? И все, лифт берет нас и выкидывает. Я бы, конечно, сказал, что ты ничего не успел сделать, но вот этот механизм сломал мне мозг, поэтому я говорю, что ты очень круто все сделал. Вот такой вот Magic Lift. Кот, я не знаю, как, но у тебя 42 баба. Это ничего не успел сделать Я не понимаю, как я это кину... работает, но это ломает я мозг Мне очень понравился этот механизм Потому что я о нем не знал На этом это видео про 10-100 тысяч блоков Заканчивается А вот прошлые части этих рублик Можете их тоже посмотреть И всем пока